Иерусалим, Израиль. Михаля Валенцева, Украина, Запорожья. Мариночка. Марин. И Мариночка. И с нами Марина Мардукович. Да, Марина Назухович, город-город Беларусь. Ну что, дорогие, я вас еще раз приветствую. Большое спасибо, что сегодня вы все пришли и мы здесь в дружной компании собрались. Завтра мы снова будем праздновать Новолуние. Рож ходыш месяц Тишрей, а еще он называется Рож Ходишин, потому что голова всех месяцев. И Роша Ашана, естественно, завтра начало года. Невероятно насыщенный месяц на празднике, да? начало Мироздания, начало Нового года, сотворение нового человека. В этот день Луна абсолютно скрыта от нас и невидима. И причем это единственный праздник в нашем, в нашем народе, который выпадает на Новолуние. Мы уже с вами знаем, что женщина в Торе сравнивается с Луной. Она живет в соответствии с лунным временным циклом и у каждой женщины, у каждой из вас он особенный, личный, свой. В течение месяца наш организм меняется, да? И праздник Роша Шанна, он связан с Луной особым смыслом, именно с божественным женским началом, потому что именно мы наделены особым даром создавать новую жизнь. И я сейчас хочу пригласить вас по нашей доброй традиции за жизнь встречи в честь наступающего месяца чистого. Кто приготовил, кто у кого может быть дедушка, дедушка, можно быстро их отходить и взять, и принести и зажечь. Пока мы зажигаем вместе виртуально, но дай Бог, наж ⁇ вместе и реально. Так, так, так, так что. Так, что я поздравляю, шанаты вам, и давайте начнем праздновать. <связывая> Мариночка. Мы с вами э, вступаем в месяц, месяц Тишрей. Тишрей – это седьмой месяц, месяц Анисана, если его считать первым, созвездие Весы, планета Венера, буква еврейского алфавита Ламет, колено Эфраима – это одна из ветвей, потомков проца Иакова, а Эфрайм это внук Иакова, сын Иосифа. Стихия – воздух, качество осязания, орган желчный пузырь тишее наибольшее количество праздников. Первое, второе тишрея Роши Роша-Шана, десятое – Йом-Кипур, с 15 по 21 тишрея празднуется Сукот, 22 тишрея Шминиа церет и 23 тишрея Симхатура. И у меня вопрос к вам, наши дорогие участницы. А сколько раз мы празднуем Новый год по еврейскому календарю? Четыре. Четыре М -м -м, раза. <слещит> Новый год царей. <слещит> <слещит> четыре. Новый год царей. Да, совершенно верно. Новый год. А, а, какие четыре года? Вы можете писать свои ответы в чате. Кто готов сразу ответить, пожалуйста, не стесняйтесь. <слещит> Новый год царей. Совершенно верно. А какого числа и месяца он начинается? Вот это затрудняется, гладкое. Первого Nissan. Новый год деревьев. Совершенно верно. Новый год, да? Новый год животных. Да, да, да, совершенно верно. Кто-то сказал Новый год животных. Да, Новый год животных. Да, масса животных, да, отделение. Совершенно верно. Это 1 и Луля. И еще один. Рошашива. Совершенно верно. Совершенно <с верно. Это год отсчета Шметы и Йовеля. То есть, соответственно, седьмого го года и 50-го юбилейного. Я, я уверена, что здесь у нас собравшихся нету сомнения, что наш еврейский Новый год отличается от обычного Нового года, который празднуется большинством жителей нашей планеты 1 января. Наш Новый год празднуется, и нам это повезло очень. 1 и 2 числа месяца Тишрей в этот день мы дарим друг другу подарки, поздравляем, посылаем а, такие скисные поздравления. Вот. С этим праздником связано сотворение первого человека, кушение запретного плода, окончание всемирного потопа, чудесное спасение Исаака во время жертвоприношения. Вот. И, конечно же, Роша Шана – это день сотворения мира. Но не только. Это еще и день суда. То есть в день рождения мира Бог судит этот мир искрепляет приговор печать его в емкий порт. Главная задача человека в эти праздничные дни – вспомнить обо всем, что случилось за этот год. Прислушаться к, к совести, прислушаться к тому внутреннему, что, нам, что в нас хочет раскаяться и переосмыслить прожитое. И, конечно же, вспомнить о хороших наших поступках и надежде на будущий хороший приговор. И существует предание, что в дни Роша Шана Бог отмечает в книге жизни, какая судьба ожидает наступающим каждого из людей, кому жить, кому умереть. Кого ожидает покой, а кого скитание, кого благополучие, а кого терзание, кому суждена бедность, а кому богатство. И искренняя вера в то, что Бог желает всем добра и благополучия, превращает этот день в праздник. Таким образом... Еврейский Новый год – это и начало человеческой истории, да, и божественный суд, и возможность обновить наши отношения с Творцом, ну, таким, опять словом, совершить перезагрузку. Конечно, каждый из нас очень хочет, чтобы наступающий Новый год был хорошим, сладким. И завтра, во время вечерней трапезы, рожьей шампан, наши семьи, а может быть, кто-то сам, Соберется за праздничным столом, да, который этот стол будет украшать традиционные праздничные блюда. Но в зависимости от местных традиций эти блюда могут меняться. Мы практически везде мы начинаем э, наш, нашу праздничную трапезу, вкушая хлеб. Круглую, сладкую, хаос, с изюмом, которая символизирует целостность, гармонию, да, здоровье. Конечно же, мы кушаем рыбу, либо рыбы, либо банан, чтобы быть в голове, а не в хвосте, и желаем это друг другу. Какие еще симонимы будут у нас за седер, о шана? И вообще, почему это седер? Да? Вот давайте остановимся на этом понятии. Мы уже сталкивались, сталкивались с вами с понятием седер, когда? В месяце не сам. седер Сеса, и в месяце когда у нас в Новый год деревья 15-го да? Седан, то Что такое порядок? Что такое седа? Это когда все по порядку, когда все Конечно. на своих местах. Когда мы видим, что в мироздании все связано. Вот зачем нам порядок? Что Всевышний все создал и расставил, и приготовил так, как надо. Ну, давайте вернемся к нашим символюмам. Что еще мы будем кушать? Какие симонимы по порядку? Да? Я сказала про халу, я сказала про голову. Теперь что мы кушаем? Мы кушаем фасоль, да, губию. Мы кушаем морковку сладкую, такую как монетки, да, что тоже символизирует э, богатство по носу. Вот. А что мы еще кушаем? Мы кушаем свеклу. А, На иврите свекла селэк. От корня убрать. То есть мы просим, чтобы Всевышний убрал всех врагов от нас. Мы получаем, конечно же, гранат. Гранат написано в является символом истины. И зернышек в нем 613, как заповедей. И написано в что даже пустые среди нас полны хороших поступков, как зернышки в гранате. Вот мы и желаем друг другу. Пусть у вас будет заслуг. Столько же, сколько зернышек в гранате. Что мы еще кушаем? Мы, конечно же, кушаем финики. Тамарные финка, да? Тоже с обращением к творцу, чтобы закончились враги наши. И самое распространенное – это, конечно же, яблоки мед, которые знают все. И на них я хочу остановиться более подробно. Яблоко это фрот, который очень известен нам растет на дереве, яблоки бывают абсолютно разные. И в принципе в сладости яблок нет ничего удивительного. А вот мед же – это продукт жизнедеятельности пчел, И его довольно трудно добывать. Может быть, кто-то из вас участвовал или видел, как это делается. Так вот, что я хочу сказать этим, что так и в нашей жизни случаются два вида радостных событий. Первый – радостные события в нашей семье, успехи на работе, успехи у наших деток. Это очень нас радует. Ну, в принципе, это очень нам знакомо. И это можно сравниться с радостью яблок. А второй вид радостных событий – это когда мы добиваемся чего-то, да, пройдя через трудности, через боль и трав, потерь. Справляемся с этими трудностями, и тогда раскрываются наши... Качество, новое качество, мы становимся более сильными личностями. И вот эту радость победы можно сравнить со сладостью меда. Так почему же мы желаем, чтобы наш год был не просто хорошим, но еще и сладким? Я уверена, что все вы согласитесь со мной. И вы так и думаете, что Творец всегда и каждому дает жизни только самое лучшее. Но просто мы иногда воспринимаем это по-разному. И это можно сравнить как с ну, двумя видами лекарств. Да? Одно слабенькое, другое такое горькое. Так вот, когда мы просим Всевышнего, чтобы Он дал нам по-настоящему сладкий год, мы признаем, что да, Творец, ты можешь послать нам сложности, трудности, какие-то испытания, но, пожалуйста, пусть в наших ощущениях это будет как будто бы сладким. Вот поэтому мы и просим, и желаем друг друга, чтобы наступающий год был не только хорошим, но и сладким. Спасибо, Михаил. Год наверняка будет таким. Ну, у нас есть еще символические действия, которые мы делаем в Шана. и одно из таких действий – это ташлих. Ташлих, правильно, да? Да. А, и во время, что это такое? Во время празднования Еврейского Нового Года подходят к водоему и вытряхивают содержимое карманов произнося при этом молитвы и просьбы о прощении. Вытряхивая крошки из карманов, человек будто пытается то же самое сделать со своей душой, избавиться от тех крошек, которые остались после раскаяния. Практика обряда Ташлих на иврите «бросать» восходит к стиху пророка Михи «И ты, Бог, бросишь их грехи в глубины моря». Если первый день Рошишана попадает на субботу, как в этом году, то церемония Ташлих откладывается на второй день – если поблизости нет реки, то тошлих совершается над любым водоемом. Вот, например, в проекте Кэшер мы как делали? Брали салфетку, писали на ней то, от чего хотим избавиться в следующем году, наполняли чашу водой, салфетку помещали в воду, и все растворялось. Это был такой символический тошлих. Так у кого если не будет возможности сделать тошлих на берегу водоема, пожалуйста, вот вам лайфхак для дома. И как мы уже говорили, Роша Шана у нас ассоциируется обычно с конкретными предметами – яблоки, шафар, но мы можем усилить сладость нашего еврейского Нового года. А как? Совместно изучив тексты, разобрав их героев, особенно героинь, женщин. Как вы знаете, Рош-Ашана – это день рождения человечества. Первая женщина и первая мать в мире была кто? Ева. Хава. Да, Ева, Хава, да. Поэтому она будет У нас в смелее... этот вопрос ответили Алла ал ал ал Ланцман. <н sunny> Понятно. Поэтому э, это такой своеобразный... Не, не слыш... Все микрофоны же выключены, как можно ответить? <сц>... Понятно. Почему? Гладкой Очень... включен. <н sizes> Поэтому это такой своеобразный архетип матери, женщины, да? И right. Каму удостоился называться матерью всех своих потомков. А Адам этого не удостоился. Про него сказано, что он первый человек. А про Хаву сказано «Мать всего живого». И, Кстати, так назвал ее как «Расадан». Почему? Потому что влияние матери на потомство гораздо сильнее чем и заметнее, чем влияние отца. И даже в Торе слава матерей шла впереди славы отцов. И поэтому Тора должна была сказать о почитании отца раньше, чем о почитании матери. Чтобы уважение к родителям было равным. Хава – прародительница человечества. И... Она определила его облик на многие века вперед. Ее поступки определили мировую историю, личность, особенности женской личности. И на ее примере видно огромное влияние на свое окружение. У хавы были очень важные качества, способность к пониманию сути предметов и явлений и способность прислушиваться. И большинство женщин обладает этими качествами более заметно, чем в большей степени, чем мужчины. Давайте вспомним историю, которая случилась в Гар-Эдене. Что там случилось, помните? Прям кратенько, кто-нибудь быстренько. Кушение запретного плода. Спасибо. Да, именно человек, срывая плод запрещенного дерева, разрушает мир, что ведет к изгнанию из сада. Метафорически, да? А когда Господь спросил э, Адама, э, что он сделал, что ему ответил Адам? Это жена моя. Это не он. Раз. Это она. А должен-то был он по-хорошему ответить «мы», «мы согрешили», «мы нарушили заповедь». А он сказал «жена», «жена виновата». То есть он так дистанцировался от хавы, разорвал с ней отношения. А женщина что делает дальше? Она разрывает отношения с животным миром, с природой. Она говорит «змей дал мне», да? То есть грех ага. первой пары состоял у нас не только в том, что они нарушили заповедь, съели запретный плод, но и в нежелании брать на себя ответственность и в разрыве отношений. И таким образом из духовного полного добра и счастья, мир превратился в смесь добра, добра и зла. И, ну это, и на этом еще ничего не кончилось. В христианской традиции, а затем во всей мировой культуре, эта история стала историей демонизации женщины. Она стала представляться как искусительница, соблазнительница. И отсюда идеал женщины во многих религиях и странах стала скромность и прикрытость. Хава, то есть в общем образ женщины, мы говорим, что это архетип, да? иногда рассматривается как источник ошибочного выбора, и как выражение страха мужчин перед женщинами и желание мужчин снять в себя ответственность за свои поступки. Оля? Да, и как раз самое время рассказать о таком неком антиподе Хавы нашей героини. Вот Ирочка про нее хорошо рассказала вам. Героину нашу следующую зовут Лилит, как вы видите. Тогда вообще, э, вы, наверное, помните из наших предыдущих встреч, что э, в книге про существует две истории о, о создании мира, вообще о всем том, что э, как раз мы сейчас говорили про Эденский сад и про, э, и про то, как мир был сотворен и так далее. Значит, первая история у нас говорит о том, что Адам был сотворен э, первым человек, э, последним человеком после того, как э, была сотворена природа, отделены уже небеса и вода, и, в общем, все животные и, и растения сотворены. И он такой как бы царь, э, не только зверей, но вообще царь вселенной был сотворен. И, соответственно, он был сотворен из э, глины, да? то есть из земли фактически. Отсюда и слово Адам, от слова Адама. И э, там же была сотворена его жена. То есть это первая история. Вторая история у нас говорит о том, что э, человек Адам был сотворен первым. И э, было сказано, нехорошо быть человеку одному. И тут из его ребра была создана женщина. И как бы, чтобы соединить эти два рассказа, приходят у нас на помощь мидраши, это наше устное народное творчество, наши мудрецы этим мы активно занимались все, все годы после написания Танаха. И на как вообще можно вот эту конфликтуальную, конфликтную ситуацию убрать. То есть как, каким можно образом соединить эти две истории, чтобы вроде как они читались абсолютно органично. И приходит Мидраша, и он черпает свои источники из Месопотамии и всех народов, которые нас окружали всегда. Да? То есть мы не, не единичные тут жители были, наших палестин, как бы сказала Керен, да, Ее сейчас здесь нет. Но были и другие народы. И вот оттуда был взят миф о такой лилит. Лилит была по этому преданию, вообще, там, той теории, вообще той э, традиции, которая была взята из месопотамских народов, она была именно той первой женой Адама, э, которую Бог сотворил тоже из глины. И эта женщина была совершенно необузданная, свободная, своенравная, очень красивая, очень такая вся на, насыщенная силой и так далее, ее полюбил Адам. И они поссорились, потому что у нее был очень такой буйный характер, она произнесла в свое имя Бога, которое, в принципе, ей не должно, было, должно было быть запрещено говорить, и куда-то улетела. Соответственно, если она улетела, Адам остался один, вот поэтому и вторая история, да, вторая история, и тут со второй попытки у нас создается хава, покорная жена, которая, в общем-то, делает все, что хочет от нее ее муж, ей легко управлять, ее легко контролировать. И таким образом мы сочетаем вот здесь вот, вот в этих двух мифических таких женщинах фактически оба наших с вами начала, и женщины воспитанной, хорошей там, жены там, матери и так далее, и женщины такой своенравной, свободной, наделенной разными чертами и характером, да? То есть, в принципе, это вот об этом речь. Что две они вместе, они как бы воплощают в себя как бы вот эти два женских начала. Но наша, естественно, мифология, она не может обойтись без каких-либо там страхов и воплощения этих страхов, демонизации этой женщины. И, соответственно, что происходит? Происходит следующее, что особенно в патриархальном обществе, да, мужчина, которому женщина таким образом не подвластна, непокорна и так далее, он начинает бояться всего этого. И нужно, естественно, демонизировать этот образ, чтобы, не дай бог, никто не взял за идеал именно это поведение женщины, да. Поэтому про нее говорили, что она очень опасна, что она ворует по ночам семьи у мужчин, беременеет, рожает всяких девалят, что делает, что хочет. В общем, такая, в общем, весьма демоническая личность. Очень боялись э, обычно оставлять детей, э, особенно не обрезанных, еще до восьмого дня, как до обрезания младенцев. Э, боялись их оставлять и придумали даже специальные амулеты, которые их от этой велиц хранят. Как вы знаете, э, с четвертого приблизительного века нашей эры, э, опять же, тоже наши друзья и, и родственники, проацы наши, здесь, здесь жившие в эры и вообще во всей этой, э, на, на этой территории, они, опять же, тоже из всяких окружающих их народов подчеркнули традицию писать такие э, специальные пиалы, и э, круглым, значит, э, писали внутри них, и писали заклинания обычно, чтобы жизнь была счастливой, здоровой и безопасной, и, соответственно, одно из таких пиал нашли, и в ней написано «Защити наш дом от присутствия Лилит», чтобы она к нам не пришла и ничего не сделала, вот до, до туда дошли страхи. Причем э, демонизировать-то можно все, что угодно, да, но понятно, что это, в общем-то, э, хава не, не, не просто так антипод. мы это видим в, фундаментальных, в фундаменталистских больше обществах, когда контроль над женщиной доходит до определенных границ, уже когда нет никаких личных свобод и так далее, то есть это все оттуда берется из-за страха вот перед этой необузной красотой и женственностью. Поэтому, в общем-то, наверное, как-то надо сочетать эти два качества в себе, и не бояться их сочетать и интегрировать друг в друге. Вот. И, соответственно, в 1976 году женщина из Америки, Сьюзан Шнайдер, берет и организовывает такой журнал, феминистский журнал, который называется, естественно, «Лилит». И в нем э, пишется женская поэзия и проза, и не только женская, в общем, какие-то там весьма прогрессивные были точки зрения, интересные очень материалы. Э, он называется «Лилит», поскольку они именно не стали демонизировать этого персонажа, э, вот, эту женщину свободную, своенравную, а именно пустили вот в нужном ключе, что называется, э, ее э, персонаж. Журнал сдается до сих пор и, в общем, таким, является весьма литературным, высоким, так, на высоком уровне источником, и очень, очень прекрасно э, его читать. И, соответственно, по поводу художества, нидерландский художник 15 века Вандер Гус нарисовал Лилит. В общем, мало ее рисовали, потому что считалось, зачем вообще они говорили, зачем ее рисовать, и так нечистая села там, ну и пусть. Вот. И всегда она такая весьма, то она со змеем, то она там еще с чем-то. В общем, есть какие-то мотивы этого Ганедона, но не, не во всем и не всегда, важно понимать, что когда э, Булгаков писала значит, своего мастера Маргариту, вот он описывал это превращение Маргариты, вот в такую уж называется, ведьму, да, когда она летает на метле вдруг и, и там и, и делает то, что она раньше еще не представляла себе возможным, я считаю, что это вот такая параллель Хабе, да, то есть Хаба Лилит и вот Маргарита, которая была до и после. Интересно. Супер. Смотришь? Спасибо, Оль. Я пытаюсь повернуть презентацию, но у меня не получается. А вот. Спасибо тебе а... большое. Я тебя в двух шляпах ты сегодня. Да. Всегда. Вот послушав Олю, я поняла, что... Как интересно и как для нас важно рассказывать и узнавать истории наших женщин, еврейских женщин. Одно дело – это организовать стол, поставить симоним, и это прекрасно. Но вот именно узнать о, о тех женщин, которые дали начало всему живому, о тех женщин, которые дали жизнь таким величайшим пророкам, например, мы сейчас поговорим о Хане, это женщина, великая женщина, которая удостоена была родить величайшего из пророков народа Израиля Шмоэля, вот, благодаря своей очень страстной и необычной молитве. И вот мы берем пример с молитвы к хану. Мы теперь молимся, так как молилась когда-то Хана всем сердцем, всей душой, когда у нее нету никакого вот внизу такого основания на что-то опереться. Она от себя взывает Всевышнему. И вот хочется немножко рассказать об этой женщине. В пророках Шмуэль написано, что был у нее любимый муж Элькана, который заботился о ней, любил ее очень. Вот. Но Бог закрыл чрево Ханны, и она не могла в течение 19 лет родить сына. И очень этого хотелось. Она чувствовала свое предназначение, она хотела дать любовь дать сначала вот того именно она молилась чтобы у нее был сын не не просто сын она молилась именно о величайшем пророке она молилась именно об этом сыне вот и э, в один из дней э, когда они э, вместе с мужем и с, вот, со второй женой своего мужа они э, стали подниматься в мешкам э, и э, что что случилось Ей муж говорит, что зачем чего ты плачешь, Ханна? Что случилось? А, ну, разве я не достоин всех сыновей, которых ты не родила? Разве ты не можешь любить меня, так как ты бы любила своих сыновей? И она говорит, нет, и она остается одна. Она остается одна, и у нее нет никакого а, такого а, чувства, и она опустошена. Она не знает, что ей делать. И она взывает к Всевышнему, потому что только он может ей помочь. В чем как бы, связь ханы и нашего с вами сейчас праздника, хороша шана? Мы все знаем, что шафар – это пустой бараний рог. Это некив, то есть пустое углубление, однокоренное слово, некива, женское начало. И только вот очищенный рог от всего содержимого, он может и способен содрогать сердца и души наши перед Роша Шана. И я думаю, что мы женщины, мы сосуды самого Всевышнего и созданное Керя Цано по его замыслу. Не только в пустом сосуде есть место для нового изобилия, поэтому величайший секрет молитвы Броша Шана, тайны Халы, предстать перед Всевышним пустым сосудом жаждущим, наполниться новым светом, новым годом и новым женским материнским счастьем. Спасибо большое, Мариша. У нас есть рука. Надежда, вы руку подняли? Вы хотите что-то спросить, или это случайность? Наверное, случайность. Надежда Титова подняла руку. Понятно. Все. Спасибо. Оль? Вы, я уверена, что вы испытываете, вот после рассказов о этих женщинах, это надо испытывать очень большие чувства. Я думаю, что вы можете их выразить в нашем чате. Пожалуйста, пишите. Это действительно так. Оля, говорим о празднике Йом-Кипур. Да, совершенно верно. Да, почему я говорю праздник? Потому что это действительно самый, в общем-то, священный день в иудаизме, вообще в еврейской традиции, поскольку, несмотря на то, что мы постимся в этот день, и нам запрещено как бы источниками употреблять вещи в пищу, там мы не пьем, мы не принимаем душ и, и не надеваем кожаную обувь и также... Нет никаких интимных отношений в этот день, несмотря на все на это, это праздник души и это такой высокий, в общем весьма день, поскольку речь идет об искуплении грехов и о том, что в этот день именно ставится, вот как здесь на картинке, печать вердикта Божественного Суда, который начинается в ром то есть завтра. Если можно выключить микрофон, наверное, будет лучше. Вот, и Емки э, Пор мы знаем, что он завершает 10 дней ответа. На, на иврите это называется Асеровьямейчува да? или Дней трепета, как мы их называем, который тоже начинается с Роша Шаны, поскольку Емки Пор мы празднуем на 10 день после начала Роша Шаны. Э, значит, э, в Мишне, как мы услышали, есть 5 запретов, несмотря на это. Это праздник, мы э, одеваемся в белую одежду, приблизительно так, да, как вы сейчас надеты, одеты, кроме меня, э, вот, и э, даже философ еврейский Розенцвайг сказал, что он бы стал бы евреем, если бы он не был, да, э, он бы стал бы евреем только за то, что именно в Йом-Кипур э, вот, люди э, возвращаются к, фактически к такой св своего рода линейке, да, к нулю к возврату, к началу, прощают друг другу грехи, прегрешения, какие-то, может быть, обиды, мелкие или крупные. И э, это день такой, день надежды, когда мы просто начинаем все с нуля, одеваемся в белое и э, надеемся на лучшее. И, в общем-то, это фактически такое возрождение с этой нулевой точки, и вот это ему особенно понравилось. Э, в этот день, э, по нашей традиции, Муша спустился с горы э, Синай с двумя скрижалями завета, вот уже именно тех, которые мы получили, да, и вообще белая одежда, вот, о которых я начала говорить, они, в принципе, исходят, наверное, вообще к древним традициям, что в белой одежде никогда не работали, да, то есть мы в этот день не работаем, то есть это работа души, понятно, и сердца, да, может быть, там, голубы тоже в какой-то степени, да, но мы не работаем руками, мы не работаем физически, Белая одежды легко очень испачкать. И поэтому э, первосвященники в храме обычно надевали поверх вот этой вот белой праздничной одежды, еще и золотые одежды, которые символизировали, естественно, э, праздничный день. Но вот это вот такой день такой чистоты душевной, духовной и физической тоже. И э, еще по поводу белой одежды хотелось бы сказать, что недавно совершенно мы с вами отмечали 15-е Ава, да, э, ав когда в этот день мы знаем, что искали возлюбленных в да, виноградниках, вот там танцевали девушки в белых одеждах, и возлюбленные искали на бинемину в основном, приходили их высматривать для себя и воровать. заодно. В емке пур, не знаю, воруют ли. Вот и сегодня, я думаю, что нет, надеюсь на это, по крайней мере, но в этот день принято знакомиться и принято высматривать себя возлюбленного тоже. Так что вот имейте в виду, кому нужно. Очень интересно, Оля уже упомянула о 10 днях трепета, которые начинаются сразу да, вот после Роши Шана. И считается, что в начале этого 10-дневного периода Всевышний как будто бы высыпает на престоле справедливого судьи, внимательно очень, да, оценивает наши поступки. Но затем пересаживается на престол милосердия и дает нам еще один шанс как будто бы перед Творцом открыты три книги. Первая книга праведников, да, это те люди, которые совершают только добрые дела, вторая книга грешников, те, которые совершают неблаговидные поступки, и посередине третья книга, то есть это и неправедники, и не грешники, средние, да, вот считается так, что, по сути, это разговор о нас. Мы бываем праведными, мы бываем грешниками, но чаще всего мы действительно средние. И эти дни не крепятся, не раскаяния. У них есть одна великолепная и мощная, можно так сказать, сила — это чува, благодаря которой можно перевернуть то, что вам предначертано, то, что было вынесено до да, судом прошено. И чтобы эти 10 дней не прошли даром, мы вам предлагаем в эти 10 дней, между что найдем кипу, делать для себя глубокую такую духовную работу, а, задавать вопросы самим себе. Вы можете их записать в дневнике, в блокноте. А, это 10 вопросов. Хотите один вопрос на один день? Хотите 10 вопросов каждый день? Вот, что это за вопросы. Что хорошего я могу сделать сегодня? Прямо сегодня? Кто сегодня может мне помочь, поддержать? Очень хороший вопрос, потому что мы, как женщины, дающие, да, очень много отдаем своим родным друзьям. А просить о помощи и принимать у нас не совсем получается. На что сегодня я хочу обратить свое внимание? Что меня беспокоит? Чего я боюсь сегодня? Исследовать свои сильные эмоции? Почему они возникают? Как вы их проживаете? Обращать внимание на себя, внутрь себя, фокус внимания именно на меня. Да? Что меня сегодня удивило? За что я могу простить себя сегодня? Это тоже очень важный, очень сильный вопрос. За что я благодарна прямо сейчас? Как я проживаю сегодня? сегодняшний день в своем теле. Я не устаю говорить, что тело – это наш божественный интерпретис. Это то где записано абсолютно все. Поэтому посмотрите на себя внимательно. Почувствуйте себя. Как это чувствовать себя? Как вам живется в этом теле сегодня? Что вы цените в себе? Что вы узнали о мире, о другом человеке, о себе? И что вас сегодня порадовало? Используйте эти вопросы для такой внутренней проработки собой, для возможности совершить шуму и изменить приговор в лучшую исправку. Э, ну, как мы уже понимаем, в месяц Тишрей э, очень много праздников. Это фактически месяц самый, наверное, богатый на праздники у нас в нашей традиции. Вот. Поэтому сейчас поговорим о празднике Сухо. Аллочка Лансман, обратите внимание на экран. <свобдан abra> <боданное> и вот. Спасибо вам, Ириш, за, за фотографию. Я хорошо помню этот день и эту суку. Вот. И, и, и, и праздник сукку у нас, соответственно, он от названия, соответственно, шалаша, который на еврейский называется сука. Он строится, вот, как вы видите здесь на фотографии, либо из каких-то железных основ, либо деревянных основ, либо деревянные стены есть. У него как минимум три. И, как вы видите, пальмовые ветви на потолке, через которые можно видеть небо. И все это нам говорит о том, что мы призваны, у нас есть как бы заповедь вспоминать о том, что мы прошли, мы наши праотцы и пра матери прошли в пустыне, чтобы были только временные жилища, не было постоянных, вот мы раз в год об этом себе напоминаем, причем не один день, а семь, и все важные трапезы, и даже некоторые там умудряются еще спать в этой суке семь дней, все, все трапезы осуществляются вот как, вы видите, здесь группа собралась и в суке, вот, под, опять же, небом голубым или не только. Вот. И вообще хочется провести интересную параллель э, э, самой суки и хупы, свадебного этого балдахена, под которым обычно женится пара. Вот. На, на первый взгляд вроде особо нечего да, тут э, как бы привести к общему знаменателю, но на самом деле есть. Вообще, когда пара в еврейской традиции э, поднимается к хупе э, и вступает в брак под хупой, они как бы тоже стоят в, фактически в своем вре, временном таком жилище. Да, через которые вот они, выйдя из которого, пойдут свой постоянный, постоянный уже дом. Вот, поэтому точно так же, как временно э, народ Израиля находился в пустыне, потом пришел в Израиль, как бы в свой дом, да, э, так же и пара обычно женится под хупа, а потом переходит в свой обычный дом. Интересно заповедь на Сукот э, четырех видов растений, которые символизируют разных людей, э, в на, в представителей нашего народа, вот, и все мы их собираем вместе в один, как бы, пучок, и на, на все молитвы мы ими, э, как бы указываем восток, запад, север, юг и так далее, да, есть разные там и э, есть разные обычаи, связанные с этим, э, вот, и удивительно, что нет никакого, естественно, запрета, как, собственно, на все остальное, нет запрета, чтобы женщины это делали. Меня лично остановил в Нью-Йорке Хабадник и попросил, и спросил меня... Э, осуществила ли, я уже запознала, что еще не успела, но буду рада это совершить. И поэтому вот, значит, для, для даже самых-самых ортодоксальных людей это тоже, в общем, митцва. Затем первый день праздника заканчивается с и последний день у нас тоже праздничный. У меня нормально со связью? Одну секундочку, нет? Подвисает немного, но мы тебя слышим. А слышали. сейчас? Сейчас супер. Вот. Значит, и, э, ну, а симхатора я сейчас поговорю. И э, важной заповедью Суккота еще является Акхель. Это слово Акхейла, это слово собрание всех людей вместе, и женщин, и мужчин обратить внимание, и детей. И всех вообще, кому по идее, которые не должны по общепринятой традиции, не должны, не обязаны слушать или читать Тору, они обязаны и присутствовать и слушать на чтение Торы на вот этом собрании. До сих пор есть традиция такая, и в Израиле есть фестиваль одноименный Акхель, где представлены разные еврейские организации, которые, в общем-то, по-разному трактуют или читают или обучают Торе. Соответственно, вот это праздники празднике Сукот. и я думаю, что мы завершим праздником Симхат Тура. он очень близок нам всем, я думаю, в Кешер, поскольку у нас, у всех мы знаем наши группы, наши города и страны, участвуют в таком прекрасном проекте «Возвращение Торы домой». Этот проект был инициирован около 30 лет назад, женщиной из Америки, нашей подругой. И э, суть в том, что общины, в которых есть больше одного свитка Торы, они э, делятся этими свитками Торы и посылают их, соответственно, в разные страны. У нас в Израиле есть свой свиток Торы, э, и э, мы рады, что он у нас есть. Есть он и в других странах, и, в общем, все призвано, как бы направлено на то, чтобы женщины тоже учились, читали Тору, понимали, как она устроена, как свиток устроен, как э, вообще э, это все выглядит. Мы э, в Израиле, по крайней мере, встречались и, и обсуждали как раз это смотрели на наш свиток и радовались ему вот. Симхат Тора это вообще э, праздник окончания чтения цикла Торы интересно что в традиции именно Ерусалим земли Израиля еще во время вавилонского изгнания было принято читать Тору три с половиной года то есть главы были намного короче а в это время в вавилонском изгнании было принято читать главы длиннее и поэтому Тора вся укладывалась как бы в год да, э, там 52 недели, если я не ошибаюсь, у нас в году. Вот, и было 52 главы, соответственно, в исраэль было гораздо больше. И э, интересно, что именно в исраэль то есть у нас здесь, э, было, было принято все-таки потом читать это дело год, год, годов, э, циклом в год. Э, раньше праздник Симхатура назывался «Второй день Шмине Ацерет», и только в Сидуре Раши уже, соответственно, в 12 веке, наверное, э, и затем уже в книге Зоар, и потом Шурхана Рух, этот праздник стал называться Симхат То есть мы видим, как иудаизм меняется, как меняются традиции, даже вот такие названия, которые всем нам понятны и знакомы, они выглядели и звучали совершенно не так, как раньше. Вот. Мы читаем на Симхат как правило, то есть мы заканчиваем чтение Тора, годовое чтение Торы, главой Везот Абраха, то есть вот Водословения, и э, начинаем читать книгу Брэйшит, и самую первую главу Брышит мы читаем. Да? И э, люди, которые восходят к Торе, то есть поднимаются и дают благословение тем, которые читают Тору непонятно, не, то есть это могут быть мужчины и женщины в либеральных общинах или только мужчины в ортодоксальных, они называются э, жених, э, э, как называется, жених Торы, и, и в либеральных общинах есть еще невеста главы Брэйшит. То есть как бы, если женщина поднимается, то она невеста книги Брэйшит, и если мужчина, то это называется Хатан Тора. И, соответственно, самое красивое действие, наверное, из всего этого, и -за такой запоминающееся это Акафот. Это когда заканчивается праздник симхат Тора, и выносятся свитки Торы на, во двор синагоги, и с ними танцуют люди. Интересно, что этот вообще обычай, наверное, в других общинах, в других странах, был воспринят весьма странно людьми, да, что, которые не были евреями, которые смотрели на, на танцующие вот это вот на танцующее вот это сообщество и не понимали вообще, что они держат в руках, там что-то было написано, нарисовано, и в общем были какие-то вышитые буквы, и они назвали это писанная торба, то есть что ты ходишь с этой писаной торбой, на самом деле была письменная тура, да? то есть отсюда нужно понимать, что именно это они видели, в общем мы будем надеяться, что когда пройдут наши карантины и закончатся все Э, такие вот э, неприятности. Будем опять собираться в синагогу, вместе танцевать и в проекте тоже. Спасибо большое, Оль. А, мне бы хотелось еще добавить, да, как называется сукот по-другому время нашей радости. Да? Человек когда рад? Когда добивается желаемого, с ним не случается ничего огорчительного, светится лицо человека, который всегда радостен, от него исходит свет, здоровое тело его, и старость не приходит к нему быстро. Как сказано в книге Мишлей, Радостное сердце освещает мир. И жить радостно – это основной элемент жизни по Торе. Талмут вот учиться, что среди вопросов к человеку в день суда есть и такой. Радовался ли ты моему миру? Если мы понимаем симху радость, да, еврике, как духовное ликование, а не просто удовлетворение физических желаний, становится ясно роль самооценки для симхи. Духовная радость зависит от чувства собственного достоинства, от сознания, что человек – имеет ценность для Вселенной. И определяя самооценку, как сознание наших способностей, мы лучше их понимаем, что усиливает нашу радость. Это к тому, что нам есть расти куда в Новом году. И а, круглая халок, хал, об которой говорил Михаил, да, символ а, шаны. это символ цикличности, гармонии и целостности. Наш мир состоит из окружности и циклов. Ну, например, зерно падает в землю, вырастает в дерево, приносит плоды, плоды падают в землю, и снова маленькое зернышко прорастает. В чем же смысл всего этого? Любой новый цикл основывается на предыдущем, но только на более высоком уровне. И таким образом каждый год в нашей жизни основывается на прошедшем. Так давайте наделим наступающий год особым смыслом, чтобы он отличался от предыдущего, стал более возвышенным, плодотворным, чтобы его цикл направил нас на правильном пути развития, самооценки и роста во всех смыслах. Спасибо большое. И надеюсь, что вы были рады увидеть в презентации знакомые родные лица. Алису Моторную, Галю Власенко, группу Аллы Лансман, девочек из Нижнего Тагила. И вот присылайте свои фотографии, мы будем включать наши презентации в следующие месяцы. Например, да, сразу на праздники, Росшанами. на Хануку и так далее. У нас есть много фотографий. Таких. Да, и вот в этом году вы будете праздновать семьями. Очень будем рады, если вы поделитесь э, своими фотографиями. Можем в Фейсбуке запустить такой марафон, да? А, потом будем их также использовать с вашего разрешения. И теперь у нас есть специальный сюрприз. Да, да наш вы? специальный сюрприз сейчас э, присоединится. Вот я, наверное, э, пару слов скажу. Уже сегодня А? Уже, уже здесь с нами. Уже здесь с нами? Да, да. Не вижу пока с нами. Вот, но я вижу. А, ну замечательно. Да, присоединился наш сюрприз. Вот, я очень рада, что с нами сегодня вечером Рабин и доктор наук Алена Лисица. Вот, она член Совета директоров нашего израильского проекта «Кешер». И очень радостно, действительно, что те из вас, которые из-за карантина не смогут побывать в синагоге, не смогут услышать шофар смогут услышать его сегодня именно и в исполнении именно женщины, Рабина. Да, что нетривиально может быть в ваших странах и вообще, и даже, наверное, в нашей еще пока не сильно тривиально. Вот, поэтому, Алена, я очень рада, что э, вы здесь и э, добро пожаловать. Добрый вечер. Очень приятно быть с вами сегодня. Эм, я хочу сказать, эм, в качестве, так сказать, может быть не столько пожелания, сколько напутствия. Шофар э, – э, это не очень музыкальный инструмент, да? Э, его звук не гармоничный, неприятен на самом деле. То есть, да, можно пытаться сделать мелодию, но в принципе э, это, э, это не очень приятно, это не мелодично, это неприятно. И шофар, он а, хоть и обработан, да, но в своей основе это природный материал, да, это рог животного. Эм, у меня вот такой маленький, бывает больше. Эм, я хочу сказать, что э, звук, который мы извлекаем из шофара, он в каком-то смысле всегда уникальный. У каждого шофара свой звук. И каждый человек делает это по-разному. Нельзя одинаково озвучить, скажем так, да, один и тот же шафар, и не, и не может человек одинаково в разные шафары. Да, есть очень большой спектр звука. Но всегда это такой вот странный, очень животный звук. То есть как будто животное, да, бывший хозяин, это ворога передает как-то что-то свое, вот, вот э, э, э, такой звук, который задевает за сердце, э, выжимает что-то такое очень внутреннее. Э, э, и очень часто этот звук некрасивый, э, потому что смысл э, э, э, звуки шофара, э, он не должен э, нас как бы, развлекать, не должен делать нам приятно звук, который должен нас разбудить, пробудить наше сердце или к шуве или к возвращению, да, или к э, смотреть, что мы делали хорошо, что мы сделали плохо. Но точно так, как и животные не всегда могут говорить так, что нам понятно, шухар в каком-то смысле нам напоминает, Э, что есть у каждого, у каждого из нас, у каждого из нас какие-то вещи очень-очень внутренние, которые мы не всегда можем озвучить. Что-то такое, что очень болит внутри и нет никакой возможности, нет никакой формы, как это высказать. И среди нас живет очень много людей, у которых э, э, нет возможности высказать свою боль. Шофар, когда шофар звучит в общине, он зовет общину обратить внимание на всех, кто находится в этой общине. Да, наверное. Обратить внимание на тех, кто, может быть, э, очень болит и не может, и не может это сказать. Э, по разным причинам. Э, в Вавилонском Талмуде очень интересно, э, когда... Э, Равины обсуждают звуки шофара. Одно из сравнений, которое они используют, они говорят, что определенные звуки шофара, они звучат, как плач матери эм, сестра. Сестра эм, иностранный полководец, не еврейский, его мать, естественно, тоже не, эм, не из еврейского народа. Способность Равинам сказать, что плач женщины и плач нееврейской женщины, это тоже звучание шофара. В каком-то смысле это очень эм, особенная возможность такая вот у наших мудрецов, у наших раввинов иногда увидеть не только самих себя, а тех, кто вокруг, тех, кто очень другие, тех, кто не похожи на них самих. Эм, так что я хочу... Э, как бы в напутстве пожелания, чтобы мы могли э, всегда находиться среди людей, которые услышат наш неозвученный сплач, наша неозвученная боль какая-то, что всегда кто-то откликнется и сможет э, понять невысказанное и помочь, и что мы сами сможем... Э, развить наши, так сказать, акустические способности, наши уши, уши нашей души, уши нашего сердца, чтобы мы могли услышать эм, непроизносенную боль. Эм, одна из функций шафара. Okay? Огромное спасибо. огромное спасибо за эту возможность быть вместе, вместе встретить Ирош Ходыш и Новый год и услышать звук шафара. Спасибо вам огромное, девочки, спасибо, Алена. И до следующих встреч. Будем вам благодарны за ваши отзывы, за ваши предложения, потому что мы хотим, чтобы наши встречи были и более важными и полезными для нас, для всех. И мы получали море приятных эмоций и новых знаний. В новом году мы будем расти, развиваться вместе. Хорошего, сладкого, доброго, здорового года. Завтра вас ждет еще один сюрприз от нас, от нашей команды. Смотрите за Фейсбуком. Мы не прощаемся. Мы говорим вам до свидания, до Нового года. Спасибо, Спасибо большое. Будем здоровы. Спасибо. Шанатова. Замечательно. Здоровья всем, девочки. Наконец-то встретимся, да? Песенки, а, ли, до свидания. До свидания. Сейчас, сейчас. Песенка, да, песенка будет. Вот тут люди уже пошли уходить. Да, до давайте. встречи в Новом году. Да, до встречи. Это такая отходная, типа, да. Спасибо, до свидания. Спасибо. Спасибо большое. Всех рада видеть. Это взаимно. Да, галочка. И мы тебя пока. Подождите, еще будет вместе. А ждем? Ждем Идем по звуки марша. Новогоднего.